Друзья, Я о привет. Держи. Да, я недавно сюда приехал. Говорят, о, тихо. меня зовут э, этот Ж Женя. А тебя как? А, привет познакомиться. Да Говорят, очень красивая деревня тут. Ааа, Можешь... да, хорошо. Постаю пока что. Пошли погуляем. Идем. Ля-ля-ля. Так... О, светает. Ой, -мо! А ты что так прыгнул-то? Ватапак, шо ты так прыгаешь, капец. It's, it's, it's. да, по, мне давно it's говорили про садиться. Ой, ёкар не бывай, как это? Египетская сила. Ну, оказалось, ты... Очень красиво, бы... Ля -ля -ля -ля. но у нас зомби, правда, есть. Ну, это... Какие зомби? М -м -м -м -м. Странно думала, что, например, есть. Его зовут Человек Паук. А -а -а -а, ясно. Ясно. Это... это А, есть еще кто-нибудь? Да вроде... Ну, кроме него. Мне кажется, бред, что а, ну... Лучший, <свят> да, конечно. <свят> это... А, кстати, <свят> оказалось, тут кто-то ходил. Я просто приезжала, слышу, какой-то странный опыт. Это ваши эти зомбаки, что ли? Тут так бегают. <свят> <свят> Ладно. Тогда я сейчас тогда а, отойду там, позову там всякое такое. А ты тогда тут пока что О, Другой убираем Каинс Трапаем шеркать и От этого От этого Другой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 ля ля ля ля ля ля ля ля ля Ладно, пойду я тебе прогуляюсь. Блин, я попал! ё hey? попал! ё О, привет! Это шо за паук? Я паук... Человек, Про, how it's, how it's. Про <п>... тебя рассказывали? Не, ну нормально так Вижу, вы деревню охраняете. Окей, Давай, давай. А, Да, конечно. Так, и пока. Ну ладно, до Один? поиск цели поиск цели а... да. откройся тупая дверь Ты и где этот поиск цели поиск цели цель дайте да а, слышу чей-то тот парень так. цель найдена. анализ анализ о, Нет, цель. Так, дай дайди, да, цель, дайди, да. Человек, погоди, слой. стой, стой, стой, да, стой же ты, да, погоди ты, стой. Адалис, Адалис. О, у вас в крови редкая, редкая, о, я лежу, у вас в крови что-то странное, другой геном что ли? Ладно, а, я думал их четыре-три там, не знаю, ну, ладно, какой-то редкий вижу, какой-то редкий вижу, ладно, стоит за ним понаблюдать, может он, может, о, привет, привет, привет, привет, привет, Ой, дети, дети, слушай, а тебя никто там, не знаю, не кусал, ксид полпис. Может, царапала кошка, и ты стал так хорошо прыгать и лазать по нему. Цель упущена. Ну, ладно. Ладно, сделаю вид, что я поверил. Цель... А где это Ладно пофиг, пусть идет. А пока что протестим. Так, эм. И где этот человек? И ответ вот. Не Ой, слушайте, вы болеете ветряткой, сходите к доктору. Так, где он? Ой, простите, церковь это святое. Да где? Где этот парень? А, ладно, да? А у, а, здесь ваше кто-то есть? А, опять-то пукашка. Он метает не э, потрясу... Он летает, как индюк. Но... Эй, иди сюда, букаха. <святый паук> ладно, <святый паук> ладно. Ого! Я вижу у вас какая-то кровь. Давно, давно много стран. Девятый, Анализ Девятый подтвер... <с> Мне кажется, слишком уж. Я вижу еще, что у вас У вас... вы до пи... 57% вы процентов 50... 50... паук, а на остальные вы человек оказываетесь. Ватафак. Ещё я вижу, что у вас скрывает зрение. Но, хотя вы можете видеть все в тепловом зрении, как я, и еще в каком-нибудь... Можете идти -то по делам, а я просто тут побуду. Ладно, я не побуду тут. Отойди! Я тебя поджарю, будешь жареным эндюком. Ладно, это шутка, не бойся меня, я хороший. Я проверяю твою уязвимость твоим лазером, не бойся, это просто тест. Наверное. Я не робот, это мой костюм так приспосабливается. Но он иногда чуть... ...глючит. Ну, короче, что это, это забыть, сказать, что забыть каждый голос и могу его внешне. А ты где вообще? Опять паук? Куда это... Пукашку. Паук, ау... Так, вот и, вот и... Привет. Да, мы с тобой долго не Привет. Да, да, на днях, не мешая патрулированию. Ты только... А, маленький подросток Вообще-то да, большой, большой, большой, большой мальчик, мальчик. я главный офицер... Я главный офицер полиции и к тому же детектив. Откуда? Ладно, Эти потом заебусь. я вижу, что ты делать умеешь. Только ломать и губить. Угу. Поэтому я сюда и пришел. Нечто получилось. Ой-ой, вот эти титаны на Ой-ой-ой. Эээ. бабай. Отстань. Я тебя поджарю. Ты, блин. Фигов. Вот. Минус. Я вижу. Ой, -мо! Будь осторожен! Я вижу, вы живых крови очень много плохого а короче это радиация будет осторожней подальше Слушай, Ой. мой тоже да на всякий случай чтобы не испортились Я тебе, Жарся, Жарся-Титан, Жарся. Титан, жарся. А, функция не работает. Слишком цель большая. Полебят, да, да, да, Жарся, Жарся ты, тварь, да, Жарся, да. Надо поближе... Ай-яй-яй-яй. Зуда, друзья, повыше, Надо будет еще костюм проверить. Жарся. Эй, эй, эй человек верит, и помахай. Ай. Жарся, Жарся. Тогда я к себе их приведу, окей. А, ты летать не будешь. Или умеешь, ну, короче, разберешься, как летать. Ноги-пауки летают, вроде бы. Ну, вроде бы. Так что я их к тебе веду. Потому что у меня батареи начнет садиться. Нет, нет, нет, у меня. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ай-ай-ай-ай-ай. Такс, я пока проценты набираю. Ты можешь пока что разберись с этими двумя титанами? Я пока что проценты наберу. Ой, ой, ой Отстань! Праздник, отстань! Отстань! А, папаки, папа-пауку, папаки, паук Жар Я не могу слезать, слишком милый. Подержи время как-нибудь. <связывая> Такс. <связывая> еле как могу следуть. Ой, -мо! Ты вообще видел их тут с северо? Зачидаю уничтожение. Вот здесь, меня сейчас пушечку, да и да в Я <связывая> могу я их я задержать. Пытаюсь, ты где? Я сейчас <связывая> их всех задержу. Я сейчас не задержу. Так, ну, пусть наполовину с тобой. Но этот усовершенствованный костюм, который я сделал сам, должен мне помочь, по крайней мере, у него есть тепловое зрение. Заряд падает. Ай, курица, ай... А, ай, что такое? ай, ай... Ай, ай... Ай... Ай... Получи. Па-па-па-получи, получи-получи. Я... Ага, я вижу, многое поменялось, и сила улучшилась. Это с одной стороны, хорошо, с другой. Ну, короче, давай разбирайся. Я не могу. У меня заряд падает Ой, все ты время. Ай-яй-яй-яй-яй. Хорошо. хорошо, хорошо. Так. Жарся, жарся. Сгорит, дафик. Ай, блин. Про меня понравиться. Да. Что? Давай. я Тебе помогу. Только чуть-чуть я... отойди. О, восход солнца точно, али жарится. Теперь, теперь еще, еще так, зачинает потихоньку снижается. Я вижу все, здоровье падает, здоровье. Есть, да. Ух, да так, это первый хочешь. был. А ну иди сюда, Осторожно, шари бонстра. Ай, ей. Пулебет. Пуле. пулебет. Отстань, это, это... это... Ай, работает. Получите, съешьте. Ай! Ай! Ай, ай, ай. О, заряд падает. Я пока их отвлеку. О, минус один. Сейчас я его отвлекаю. Давай до вашего. Спалиться от солнца. Ай. О, я не могу. Ай! Завис. Фу, фу. фу. фу. все, зай. Да, ого, это что за клешки? Ай, фу, слайбы. Не показалось. Ну П오сь ладно. Эй, Ай. Ай, ⁇ что -то голова. Ай-яй-яй. С бой, сбой, сбой. Папа, как ка и, ка ка ка ка ка ка ка ка ка и ка ка ка ка ка ка ка ка на и Здравствуйте. Ты че по лесу ходишь? <сосатый> таким как ты, опасно, ходил. Один тут, блин, прыгает, бегает. Сражается с вон один тут. Тоже, наверное, в лесу там с отстроями сражался, да? Hmm, ну ладно, давай. Иди. Пока я тебя не поджарил. да? Патрулирование закончено. Могу идти? ё ты что так, ак прыгаешь? У с... господи, начало лось. Ладно. Пойду, пока что, уже. Упал, упал, упал. Ладно, на этом Всем удачи. Всем пока-пока. <звучит>